Всем привет! Сегодня мы будем готовить овсяное печенье по классическому рецепту. Конечно, вы вправе заметить, что такое печенье легче купить и не заморачиваться с его приготовлением. Но в нашем печенье мы будем использовать только натуральные ингредиенты без красителей, консервантов и усилителей вкуса. Поэтому выбор за вами! рецепт классического овсяного печенья входит мука 200-250 грамм, овсяные хлопья 75 грамм, сливочное масло 85 грамм, сахар 185 грамм, ванильный сахар 1 пакетик, изюм 25 грамм без разницы темный или светлый, пищевая сода 1 треть чайной ложки, корица пол чайной ложки. Соль, треть чайной ложки, и вода, 50-70 грамм. Для начала подготовим овсяную муку. Для этого мы просто измельчим овсяные хлопья в блендере. В чашу блендера помещаем изюм, который мы предварительно промыли и просушили. К нему отправляем сливочное масло, оно должно быть комнатной температуры. Также добавляем корицу, ванильный сахар, пищевую соду и обычный сахар. И превращаем массу в однородную. Далее растворяем соль в теплой воде и добавляем ее в блендер. Теперь в нашу чашу блендера мы засыпаем овсяную муку. Перекладываем тесто в миску и добавляем муку небольшими порциями. Собираем тесто в комок, оно должно получиться мягким, пластичным, не сильно липнущим к рукам. На припыленную мукой поверхность выкладываем тесто. С помощью скалки раскатываем тесто в корж толщиной пол сантиметра. Берем в руки подходящие формочки или обычный стакан и делаем заготовки для печенья. Выпекаем печенье при температуре 210 градусов в течение 80 минут. Не передержите печенье в духовке. Как только оно станет слегка румяным, вынимайте. Только в этом случае рецепт порадует вас. Овсяное печенье готово. Подавайте его с чаем или молоком. И я уверена, что ваши гости и дети его оценят. А еще можно поэкспериментировать и добавить в рецепт кусочки кураги, цукатов или орехов. Приятного аппетита!